Меня Юрой зовут. Я, я, я живу с женой и, и, и ее родителями, в квартире ее родителей. Как сказал бы Гамлет, бедный Юрик. У <свят> обоих родителей жены вот буйный склероз на почве обладания недвижимости. Они каждый день меня спрашивают, а ты здесь кто такой? Не <свят> то есть, права у меня есть, но они в яйце. Лицо в утке, утка зайцы <смех> заяц в ларце, а ларец в декольте у течи. Не, ну в семейной иерархии у меня авторитет высокий, и я <смех> по рейтингу, я немногим уступаю коту-барфику. <смех> я, я, я своему напарнику Витьку 10 лет на работе в жилетку плакал. Ну, видать, ему надоело все это. Он взял... На прокат дорогой костюм, укладку сделал, маникюр. И во всем этом блеске приперся в мое отсутствие ко мне домой. Ну, там, слава богу, ведька в лицо-то не знали. Ну, вот. ну, и он с английским акцентом, Витек, с английским акцентом, заявил моей очумевшей родне, что я являюсь единственным наследником десятимиллионного состояния, Умер, что вот там в Америке дяди. Вот, посетовал, что у меня нет дома, сказал, что по делам вынужден уехать в Нью-Йорк, а, а через месяц вернется. И я подпишу документы и вступлю во владениями вот этими деньгами и фамильным раньше в Техасе. Это Юрок ушел, ну, мои родные, видимо, вообще был инфаркт с инсультом, приходящий в министр. Вот. Я ни сном, ни духом, как ни в чем не бывало, подработал, чешу домой. Ну, без удовольствие, удовольствия, ну как каждый день. Открыл дверь и остолбенел. Прямо передо мной стоит теща в русском народном сарфане, кокошники, в руках поднос с хлебом солью держит. То ли, думаю, свихнулась, то ли пьяная старушка. И тут теща говорит, откушайте хлеб, соль, знак любви и уважения. Я даже оглянулся, думал, кому она? Это она меня-то любит, уважает? Зачем же 10 лет это было на так тщательно скрывать? Теща хлеб мне протягивает, говорит, откушай, мой золотой зятёк. Это ж, думаю, сколько ж я чинов перескочил из вонючих козлов. Разум золотые зитья, пожалуй. И, значит, прими, мол, этот каравай. Я, знаешь, вот, я тут немножко, знаешь, вот, заподозревал, думаю, даже провокация какая-то, думаю, значит, так, я принимаю, принимаю каравай, она мне по морде под носом. Баба! Я тогда даже шаг назад сделал, и тут тесть, тесть, кинулся ко мне в ноги как коршун и стал шнурки разглядывать. Думаю, все, сомнения отпали, хотят на шнурках повесить. Он снял с меня туфли, вытер рукавом и сказал: "Мы вас так ждали". Я точно думаю, это самое, перепелись, в глазах двоится. Он меня на «вы» назвал только один раз, когда «выхухоль» назвал. Я, я говорит, всегда любил тебя, как сына. Да я тебе чмокну. А он меня каждый день чмокал, как махнет, ну, подяры да? И сразу говорит, ты чмок, ты чмо. И тёща сразу ожила. Говорит, я так часто была не права. Если хочешь, мой золотой зетек, ударь меня! Ударь меня! Да, это же надо, да? Вот, вот угадать самое интимное, да? вот. Она сказала, ударь меня, мой золотой зетек! Я думаю, если бы она мне утром сказала, я бы ее вырубил сразу, Один удар. А тут я, значит, одумался, думаю, вот как бы вот, ну вот, вот этим одним ударом максимальный ущерб. Только замахнулся, жена выбегает. Пойдем скорее ужинать, дорогой. Знаешь, дорогой, проговорил. Дорогим меня назвала. Может быть, хотят откормить на органы сдать. С другой ипостаси я себя дорогим никогда не чувствовал. Тут те с меня подхватили на руки и на кухню внесли. А жена говорит. У нас сегодня на ужин шашлык из семги. Значит, котлеты по-киевски, царская солянка, стерлять на пару. Все, думаю, точно, точно откормить хотят и на органы, все мои органы продать. Не, поросенок тоже до поры до времени думает, что его из-за доброты так кормят. Только расслабишься и окажешься в колбасе, видишь пика. Поел немножко. И думаю, шиш вы меня откормите. Если б свинья понимала слова хозяина, пора кабанчика резать, она бы по ночам фитнесом занималась. Что? Да. Я вилку отложила, говорю, Они а пойти ли мне посмотреть телевизор? Устроить телевизор? Меня уже внесили на руках зал, и теща сразу включила, ну, спорт. Ну, футбол. Без пыток. Просто сама врубила с той же лошадиной улыбкой. То есть я в этом доме за 10 лет футбол смотрел один раз, когда показывали бабский сериал. и Там мужик сидел и футбол глядел. Тут жена заявляет, может, я, дорогой, сбегаю в магазин за пивом. Ну, то есть... Я сам не поверил. Знаешь, вот в одной фразе четырежды меня убило нафиг. Милый, я для тебя сбегаю и за пивом контрольную. А ты, говорит, какое пиво хочешь? Последнее, вот, что меня спрашивали в этом доме, когда ты сдохнешь. Я пивка втянул, литрик, да... Сижу, отхлебнул, тёща мне губки салфеткой, я разомлел, слюни специально пускаю, вот. сижу. Куда, спрашиваю, бутылку можно поставить? Тесть одним прыжком через всю комнату перелетел, встал на карачки и сказал, вставь на меня, мой золотой дядь. Куда только радикулит делать Я бутылку на радикулит поставил. Вобу об башку его оббиваю, теща рыбу чистит, кости выбирает, филейную часть, мой изумленный рот вставляет. Ну, просто рай в отдельно взятом государстве. Тут жена говорит: любимый, я прошу тебя, иди в постельку. Ты плегчалые, видите ли, 10 лет у нее голова болела. Иди, мол, скорее ко мне, мой птенчик. Я хочу свой супружеский долг выполнить за 10 лет поквартально. С 99-го начинаю. Так что, я хоть в голодухе, но больше двух кварталов не вынесу. Вот уснул, как убитый. Вот меня под утро комар разбудил. Так они этого комара Живьем. поймали. И пытали до тех пор пока он извинения у меня не попросил. Ну, я когда глаза продрал, жена спрашивает, «Милый, что ты будешь на завтрак?» Обычно меня спрашивали в этом доме, «Ты будешь что, посуду мыть или полы?» Короче, проводили меня на работу, ну, вот так провожают на работу, ну, я не знаю, Билла Гейтса, вот, день зарплаты. Пришел я счастливый на работу, и тут Витек мне. Все выложил. Ну, и вот теперь я думаю, граждане дорогие, или рассказать им правду, и всю жизнь мучиться. Или пожить месяц по-человечески, а там путь что будет. Эй!